Итак, сейчас мы снимаем обещанное читерство. Состоит в том, что вату, от которой будет разгораться костер при помощи огнива, обмазывают самым обыкновенным вазелином. Чуть-чуть пропитать. Ну, понятно, дело, вазелин мало для чего может еще пригодиться. А так... Это вазелин вот. не специально для этого, а просто из аптечки. Сейчас будем смотреть. Вот мы тут наломали щепочек. А гни у тебя какое отдельное или из грил взял? Бил-грилла, грил-било, грил, грил -дебил. Вот из набора. А, этот, у тебя же два грил -дебила. Там небось и место специальное есть, да, где помечено обо что? Да. Крисало специальное, что ли? Нифига себе. Подкидываем самые такие тоненькие вон. Без вазелина вата загорается хуже. А если влажная погода, то можно дольше проморочиться. А тут у меня есть совсем маленький А, да, но сейчас вата это долго горит с вазелином, поэтому должно зажечь. Ну да, видно, прям черный дым такой идет, то есть да. нефтепродукты. Ну, можно любое масло. Ну, не подсолнечное, конечно, хотя, может быть, можно его не пробовать просто. А да. щепотница, ты говоришь, это фирма экспедиция, да? Да. Единственное, конечно, цена космическая, но зато очень удобно. Ну, наверное, прослужит долго, прежде чем что-то прогорит у ней. Ну, главное, чтобы не прожавело до этого. Ну вот, в принципе, загорелось. П пока отключимся.